Всем здравствуйте! Хотелось бы поделиться отзывом о прохождении курса по астрологии у Лидии Бойко. Меня зовут Ксения, мне 29 лет, я живу в городе Дедовск, и на данный момент я в декрете, и у меня есть двое деток. А вообще, с детства меня очень интересовало устройство этого мира, энергетические законы, высшие какие-то духовные знания, тайные знания, все сакральное. Но я думала, что этими знаниями владеют люди, у которых есть какие-то способности, и для меня это будет все нереальное и недосягаемое. И вот в декрете я задумалась о своем предназначении, о том, какие у меня есть таланты. Мне всегда было интересно это. Мне было интересно, могу ли я работать на работе, которая будет у меня не забирать энергию, а наоборот, приносить энергию, и которая мне будет в удовольствии. И вообще, где брать энергию, где брать ресурс. И я наткнулась на курс другой астрошколы тоже по ведической астрологии, и тогда я уже поняла, что с помощью а, учителя можно разобраться а, в знаниях а, по астрологии, можно разобраться а, в себе, в своем предназначении, а, в своих близких а, талантах, кармических задачах а, и многое другое. Но у меня в голове оставалось очень много вопросов, мне нужны более, были глубокие знания, и я не знала, что делать с той информацией, которую а, дает учитель, потому что были какие-то короткие трактовки, а, было, были очень знания такие поверхностные, и я не знала, как это применять в практике, на консультациях и как более глубоко понять себя. И тогда решила взять паузу, но она была недолгая. Я позже познакомилась с Лидией Бойкой, и после безоплатной консультации я решила попробовать пройти первый модуль. По астрологии конечно как и у всех у меня были страхи и сомнения что опять э, я ничего не буду понимать и опять э, мне не будет хватать глубины но я была очень приятно удивлена что э, я нашла в этом обучении все ответы на свои вопросы и формат курса мне очень понравился. Он Можно обучаться в том темпе, в котором удобно ученику. То есть он не привязан ко времени. Так как я мама в декрете, мне это очень было важно, чтобы я училась тогда, когда мне это удобно. А мне это удобно в основном ночью, там ближе к вечеру, когда детки уснут, можно пересматривать уроки сколько угодно, возвращаться, ничего не удаляется, все домашние задания, экзамены можно делать тогда, когда тебе это будет удобно. Можно пройти курс по астрологии за три месяца, можно пройти и за год. Это, то есть каждый двигается ученик в своем темпе. И для меня это было очень удобно. Я прям вообще в полном восторге, потому что сколько школы я знаю, такого вроде бы нигде нет, чтобы не было привязки ко времени, все требуют всегда в определенное время сдавать экзамены, домашние задания. А тут Лидия она подстраивается под ученика. Она вообще делает все возможное, чтобы ученику было максимально удобно, комфортно проходить уроки. Даже рассказывает в уроках, как установить программу на компьютер какие могут быть там нюансы с установкой, как их избежать, все подробно, даже человек, который не разбирается в компьютере, поймет. Лидия, она очень вообще, трепетно относится к своим ученикам, и мне понравилась структура обучения, системность, мудрый подход, передача знаний. Знания очень глубокие, и от курса у Лидии я осталась в таком... У меня такие приятные эмоции и масса осознаний, огромная благодарность и желание идти дальше в этом направлении. Хочется пройти вообще все курсы у Лиди в дальнейшем. Но ну, и после уроков у меня последовали изменения, которыми я не могу поделиться. Сейчас я ощущаю себя абсолютно другим человеком, полностью поменялось мое мировоззрение, я лучше стала понимать себя, своих близких, стала спокойнее, более увереннее в себе, уже избавилась от своих страхов стала более терпимее к себе и к другим, и теперь точно знаю, в каком направлении мне дальше идти, и куда мне дальше двигаться, какие мои задачи. И я благодарю вас, Лития, за такой глубинный опыт познания себя и близких людей, и я дальше буду Продолжать изучать астрологию. Сейчас я уже прохожу второй модуль. Безумная благодарность Вселенной, что я нашла такого учителя. И я дальше буду обязательно продолжать обучение.